Предохранитель. Потом по команде моей. По команде цель. Прицеливаемся в цель. Делаем выстрел. Потом со среднего под шагом положения. Цель, делаем выстрел. И лежа, ложимся. Делаем выстрел. Одному, Лёда, приехал из Турции поддерживать наших русских братьев, То же самое, что поддерживаю, с кем я приехал, друзья мои. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит, что происходит в Украине и здесь. Мы знаем, что Россия воюет не против Украины и против нацистов, которые управляют над Украиной, которые пытаются.